Чтобы защитить доступ к своей учетной записи, мы обычно придумываем сложные пароли. Потом их записываем или запоминаем. И всегда боимся, что забудем пароль или его кто-то подсмотрит. У такой проблемы есть решение – устройство U2F. Оно предназначено для усиления парольной защиты учетных записей на различных популярных интернет-ресурсах. Если вы используете RUTOKEN U2F для входа в учетную запись, то пароль можно упростить, так как безопасность в таком случае базируется не только на нем. Злоумышленнику, чтобы войти в вашу учетную запись, помимо знания вашего логина и пароля, необходимо иметь ваш токен. Вам достаточно купить RUTOKEN U2F, выполнить определенные настройки и хранить токен в безопасном месте. Давайте разберемся, как защитить свой аккаунт в социальной сети Twitter. Зайдите в свой аккаунт в Twitter. В боковом меню выберите пункт «Еще». Выберите пункт «Настройки и конфиденциальность». В разделе «Вход в систему» и «Безопасность» щелкните по названию пункта «Безопасность». Выберите пункт «Двухфакторная аутентификация». Установите галочку «СМС-сообщение». Нажмите «Начать». Введите пароль от своего аккаунта. Нажмите «Отправить код». На указанный номер телефона придет смс-сообщение с кодом безопасности. Введите его. Нажмите «Далее». На экране отобразится резервный код для доступа к аккаунту. Сохраните его в безопасном месте и нажмите «Понятно». Теперь добавим RUTOKEN. Установите галочку «Ключ безопасности». Подключите RUTOKEN к компьютеру и нажмите «Начать». Нажмите «Ок». На RUTOKEN замигает светодиод. Нажмите на него. Светодиод начнет мигать еще раз. Снова нажмите на него. Нажмите «Понятно». Настройка двухфакторной аутентификации Пору токен завершена. А теперь давайте зайдем в аккаунт с помощью токена. Для этого выйдите из своего аккаунта. Введите логин и пароль от своего аккаунта и нажмите «Войти». Проверьте, что токен подключен к компьютеру. Щелкните по ссылке «Выберите другой метод аутентификации». Щелкните по ссылке «Защитный ключ». На не замигает светодиод. Нажмите на него. Вы вошли в свой аккаунт и можете выполнять все необходимые действия. Теперь ваш аккаунт защищен. RuToken U2F работает в браузерах Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera. Один RuToken U2F можно использовать для защиты аккаунтов в нескольких сервисах. Ссылка на полный список сервисов в описании. У нас на канале есть видеоинструкция по настройке двухфакторной аутентификации в аккаунтах Google, Dropbox и Facebook. Спасибо за внимание!